Недавно я поймала себя на мысли о том, что я перестала людям дарить надежду. Надежду, что всякое возможно, надежду, что все к лучшему, надежду на то, что у них все сложится и будет все замечательно. И некоторые, наверное, кто сейчас меня слышит, думают: а разве не в этом заслуга психолога? И поддержка, да, я оказываю поддержку разного рода, разным людям, она всегда индивидуальна. Однако эта поддержка не в том, чтобы оставить людях в их иллюзиях, а это поддержка в том, чтобы они начали видеть реальность, начали пользоваться этой реальностью. И те изменения, которые происходят с ними после работы, они понимали и знали, что с этим делать и куда это девать. Психолог не дает советы, более того не требует, чтобы люди следовали этим советам. А психолог, он может помочь, во-первых, убрать те проблемы, нюансы, которые сопутствуют нашей жизни. А второе он может помочь разобраться в разных ситуациях. Иногда одна и та же ситуация у разных людей имеет совершенно разные причины. И совершенно по-разному она выглядит. У меня 10 лет есть брачное агентство. И в этом агентстве есть люди, которые делятся как минимум на две категории. Это люди, которые пришли, познакомились с кем-то и ушли. И вторая категория людей – это люди, которые пришли, знакомятся, знакомятся, знакомятся, знакомятся, но так никого и не нашли. И это происходит не потому, что там хорошие, плохие люди. Понятно, что база одинаковая и для тех, и для других. Почему у одних так, а других так? Потому что причины того, что у них нет пары, у одних потому, что не с кем знакомиться, хотя все так думают. А у других, потому что они не могут этого делать. Да, они знакомятся, да, они ходят на свидания, да, они делают это не просто годами, часто десятилетиями. Не могут знакомиться, это не потому что они не умеют, а потому что там есть совершенно бессознательные причины». Казалось бы, вот одно и то же, да, и даже клиенты одного и того же агентства. А есть еще третья категория людей, но это те люди, которым мы им не нужны, они нам не нужны. Это те, которые периодически нам звонят, что-то выясняют. Давайте я вам напишу, давайте я с вами поговорю. Давайте о чем? То есть это люди, которые я даже не беру в расчет, почему они так делают. У них свои снова причины. Так вот, очень часто результат бывает один и тот же. Там, например, не зарабатываем денег, проблемы на работе, там проблемы с людьми, проблемы в отношениях с детьми, у детей со взрослыми и тому подобного рода вещи. Но это всегда индивидуальная история. До такой степени индивидуально, что я никогда даже не провожу тренинги. Все мои пробы проводить тренинги и подача теоретического материала, она не имеет практического отклика у людей, они действительно не знают, как этим пользоваться. А когда мы работаем индивидуально, это, во-первых, быстрее, а во-вторых, гораздо результативнее. Поэтому, как говорил один мой клиент, Лиля, вы на чьей стороне? Я говорю, знаете, вы не поверите, я на вашей стороне, но только я бьюсь за ваше счастье. Почему бьюсь? Потому что человек – это интересное существо. А, буквально недавняя история, когда а, женщина кричит, кричит в полном смысле этого слова, а, что она хочет, что ее не устраивает, все остальное прочее. Мы начинаем работать, она видит какие-то странные, а, назовем это, сооружения внутри себя, искусственного какого-то характера. Я говорю, давайте вытаскивать. Не, ну а как вытаскивать? Они же тут прижились. Да и правда что? А зачем вытаскивать проблемы? А зачем убирать то, что прижилось? Ну и тогда я могу говорить халва-халва, а во рту-то сладко-то и не становится. Что-то я перестала людям дарить надежду. Как говорила одна из известных поэтесс, надежда – это... Такая вещь. Если бы ты меня бросил, я бы сдохла, на стены лезла, и, наверное, мне было бы очень плохо, но я бы пережила это. Но ты каждый раз давал мне надежду. Так что надежда на лучшее, надежда на всякое бывает. Может быть, все-таки реальность. Я видела людей, которые в надежде получить другую работу. 15 лет пишут резюме, отсылают его. Я видела людей, которые, желая наладить отношения, 10 лет ходили на свидания. И я видела людей, которые, желая что-то сделать в отношениях, 15 лет сидели на сайтах знакомств. Надежда — это очень плохая вещь, как сказала та самая поэт. Может быть, пора сдохнуть. Но пережить это, вернуться таки в реальность. Поговорит психолог, это менеджер по связям с реальностью, тогда это точно про меня.